Всем привет! Всем доброй ночи. Сегодня наступило 1 августа и наступает наш отпуск и наше путешествие. Мы летим в Турцию. Вот мы доехали уже до аэропорта. Быстренько очень так добрались. Минут, наверное, за 40. Вот. Кстати, заказывали такси в Майами, как всегда. Цены, в принципе, не изменились с прошлых лет года ездили где-то рублей за 600 650 потом в том году я ездила за 700 рублей ну сейчас вот 750 отдаем сейчас пойдем в аэропорт okay. все Серега одеваем маску и вперед так непривычно с маской. Что такое? Вот, молодец. Серега уже маску потерял. Не успели еще приехать в аэропорт, он уже потерял. Хорошо, что я вру вручную кладь с собой маски взяла. А то Серега, он уже, говорю, маску потеряла. Да, что-то, походу, это... Народу много. Да, народу много сейчас... Все отдыхать летят. Наверное, в туркиш. Все собрались. Ну, что-то тут сегодня прямо все увешанные. Сегодня фотоаппарат на мне. Сумка. кофту на всякий случай взяла, потому что в аэропорту, когда конзеры работают... Прямо это ну, дует. И там, когда выйдем с самолета, тоже жарко, будет, потом ехать в автобусе. Чтоб не правда. В этот раз я полетел с ноутбуком. Все раз я без ноутбука, в этот раз с ноутбуком. Так, масочку и вперед. Смотр и понеслась так посмотрим где там наш рейс и сейчас мы сережа как всегда пойдем попить кофе в кафе перекусить что-нибудь потому что не знаю на завтрак мы успеем не успеем вот Скоро объявит у нас регистрацию на рейс. И пойдем потихоньку наверх. Идем. Ой, ничего себе, здесь диванчики новые поставили. Прикольненькие. Слушай, а что ты не хочешь здесь сесть? Здесь вот на мягких диванчиках. Давай тут, тут как раз видно больше. все. Давай сюда Давай сейчас я подойду, там посмотрю, что есть. Потом пойдем выберем. Что там у нас есть? Кофе, кофе, кофе. Здрасте. Так, капучино. Маленький, большой. Большой. Сереж. Ты капучина будешь? Большой? Маленький? Мне большой, ему маленький. Сэндвичи какие-то. Большой с А, есть меню? Посмотреть? Так. Да а давайте? давайте мы пока приготовим там Да, давайте. Вчера покориться. Нет, не надо ничего. Один большой один маленький. Да, да. да. Хорошо, хорошо. Сейчас пока по чем определимся. Так, а? посмотрим. Ну, пиво мы не будем перед полетом пить. Тут есть яичница, блинчики, кошер рисовые сырники. Я вот сэндвич хочу. Ты хочешь картошку фри? Я кушать ну, не хочу. Ну да, Серег дома. Покушал плотно. Такое ощущение, что на сутки вперед наелся. Ну, сейчас мы посмотрим, что тут еще есть. В самолете не кормят, так что. Ну, там водичку дают. Надеюсь. Пицца. Смотри, какой прям это, ассортимент стал. Помнишь, мы раньше приходили здесь вообще Нет, прям. До этого приходили меню не было. Вот, я тебе че и что -то что -то не говорю. Начался. И там и там прям просто сэндвичи, сэндвичи, какие-то пирожки, и там были тортики, все. А, а, -то... а тут смотри прям ассортимент какой и большой стал. Есть, все, все да, прям вообще красота. Так. так, так, так, ну сейчас мы определимся с выбором и покажем, что заказали. Вот принесли наш кофе, капучино. Что-то я, да, немножечко с чашечкой размахнулась. Я не думала, что она будет большая настолько. Сама лица собой возьмут. Так и с масками или кривычниками вообще. Mm -hmm. Там смотрю, что какие-то ребята полетели, наверное, куда-то. Может, на соревнования. Mm -hmm. Наверное. Mm -hmm. Я жду свой сэндвич флосочин по традиции. Всегда говорю, Сережа, приходим в это кафе. В этом кафе, в кафе приятно нас порадовало. Потому что в те годы какой-то выбор студентов был. А тут прям смотрю обстановочка такая убийственная, интересненькая сделана и все. Ну, классно, мне нравится. Ну а вот уже прибыли. Спасибо. Сейчас немножечко перекусим и там уже, скорее всего, это объявят регистрацию на рейс. Он регистрация на наш рейс уже началась. Так много народу собралось. Сейчас мы потихоньку потянемся же давай не будем торопиться. Что там сейчас стоять в очереди? Пусть немножко народ рассосется, и мы подтянемся. Давай посидим, не спеша. Сейчас все равно ну, это наверху толкаться надо. Сейчас хочу зайти в Duty Free, купить свои любимые духи, надеюсь, они там будут. Сейчас нам наш чек принесу, Может, рассчитать. Кстати, сэндвич очень понравился, очень вкусный, свежий, с рыбкой с красным, с лососем. Да, я сегодня прям на славу оттянулась в кофе. Теперь все туалеты мои. Да, Серёга? Хоть без масок посидеть. Три минутки. Сейчас опять пойдем, как эти чингач-куки Я знаю. Вот, посмотрим. Так, капучино. Серёжа капучино 275 вышел. Мой вышел 235. Сент-Вячеслав 395. Ну, так вот на 905 рублей покушали. Точнее, попили кофе. Все, мы сейчас дали багаж. Багаж у нас выше где-то 12 килограмм. Одна сумка на двоих. Вообще, у компании Азуэр выпускается 10 килограмм на человека. Если совместная одна сумка, то можно 20 килограмм в одной сумке. Так, все, таможню мы прошли. Кроме паспортов. Нас ничего не требовали. Никаких тестов, никаких кодов. Так, сейчас я поищу свои любимые духи. Давай посмотрим. Ты не помнишь, на каком стенде я тогда покупала? Ну, не -то Нет, вон они. Идем, бежим, бежим, бежим. Вот они. Ничего себе, одни что ли только остались? Обалдеть. Ланвин. Блин, я, я два хотела купить. На обратном, пути, скорее, я... на обратном пути мы здесь не будем проходить. А там дюйтифильм из-за тоже есть. Тоже есть. Да. Так. Посмотрите, ну, какие цены. Есть? Да, Сереж, а спроси. А тоже продается, вода продается? Да? Если, как, на, на прилете, прилете есть, там очень Это у вас последний? Ланвин. Ланвин. Вот это да, фиолетовая, да. Последний. Жалко. А тут сколько миллилитров? 50 получается? 50. Уважаемые пассажиры, 50. начинается посадка на Ямал, 90 или 30, -й, 30 -й, вылетающий в Антарии. Выход на посадку номер 6. Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный дорог. Желаем вам привет. Большой стандаром хоть ну, этот возьми. Ну, конечно Я так, так что-то в закончилось У ну, меня не могу, наверное, просто Кстати, а вот эти, по-моему, 100, да? Да, это 100 миллилитров Тут маленькие У меня 30 было, по-моему, миллилитров Мне вообще... Очень быстро они закончены. Я когда в Литуваль заходил, там был тоже 100 мл. Так, ну пойдем пройзмся, еще цены посмотрим. Вот здесь разные ароматы. По 20, 30, 40 евро. Очки. Эти очки прикольные форма кстати Сереж, смотри вот очки прям как это сегодня в нашем сериале турецком mm -hmm. у вот актрисы эти? нет нет эти? вот да да, а, да, да да да форма да, такая же такой у нее это черные были mm -hmm. так пойдем пройдемся кстати ты алкоголь душ какой хоть нет mm -hmm. ну, пойдем посмотрим Так, Эх, жалко, я так рассчитывала на два флакона. Ну ладно, хоть один. Сейчас было бы вообще обидно, если бы вообще ни одного флакона я бы не рвала. Так. Сейчас пойдем еще там посмотрим. Алкоголь. Цены какие на алкоголь у нас тут? Мартини. Ты не помнишь цену те 30 миллилитров я почем покупала? За 3 ,5. 3 ,5. Нет, в евро. евро. Ну мы алкоголь брать с собой не будем. Будем довольствоваться тем, что будет у нас в отеле. Так. Ну в общем-то. Стандартный дьюти фри, я думаю, как везде. Ничего сверхъестественного. Ну, Все, идем на кассу. Ну, не совсем. Довольны и недовольны. Все, идем на кассу. Ну, чё, на кассу? Нет. Кастам. Вот они, мои любимки Аромат мой любимый А там что, все закрыто, что ли? А, закрыто, господи, все перенесли Ходим, ходим, ходим, ходим Плутаем, плутаем ну, все Сейчас будем сидеть ждать вылет у нас 4.20 должен быть ну вот купил я ладно потом покажу не видно пойдем поищем куда сесть Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Куровноч Информируем вас, что вы можете Продвести средства индивидуальной защиты В специально обозначенных торговых автоматах расположенных при входных терминал В земле выдачи багажей Да, у нас там ушел А, вот. Сюда. Сюда. Иду. Так, ну вот он, мой парфюм 52 евро, но ну, я отдала в рублях. Сколько же я там отдала в рублях? 4. 4 что-то 4523 у меня получилось. 50 миллилитров. Почему решила взять свой парфюм снова здесь, а не в туале или в ревгош в городе? Потому что уже неоднократно убедилась в том, что покупаю парфюм в городе. И они все оказываются подделкой. То есть их не хватает буквально даже на 10-15 минут. Они все выветриваются. А тут, тут чувствуется прям такой концентрат. Аромат идет классно. Так что я довольна покупкой. Ну, все, будем сейчас сидеть ждать наш вылет. Летим к компании Azure Air. Самолет будет Boeing 737-300 большой. Ну, для нас, по крайней мере, большой. Конечно, кто летает с Москвы, с Питера, там двухэтажные бывают самолет. Ну, тут, получается, 8, 4, 8 мест в ряду, получается так. Ну, все, сидим, ждем вылет. Так, ну, пока мы сидим, ждем посадку на наш рейс, я немножечко как бы расскажу вам о подготовке документов на а, рейс вообще на, на наш отпуск. А, так как по новым правилам сейчас, естественно, перед вылетом требуется сдача м -м, тестов на ковид, записывалась я за три недели в лабораторию CityLab. По Самарской области я посмотрела на сайте Роспотребнадзора, а, что две лаборатории именно по Самарской области это CityLab и Наука. Я записалась в CityLab. Там есть два варианта сдачи теста если за двое суток сдаете там цена выходит 1250 плюс забор материала 290 рублей и за сутки если вы сдаете там получается 1500 и плюс 290 забор материала то есть 1790 сегодня получается у нас 1 августа 30 мы уже пошли где-то в 10 утра сдали кстати за сутки, если сдаете, то есть нужно приходить в лабораторию Citilab с 10 до 12, этот тест сдаете, и тогда вы успеваете за сутки получить результаты. Сдали мы 30 числа, 31, съездили в лабораторию, нам распечатали, поставили синюю печать. Ну, так как нам менеджер сказал, что обязательно нужно в распечатанном виде обязательно, чтобы была синяя печать оригинальная ну в принципе больше никаких таких подготовок не нужно было на этот на мы не загружали тест это будем делать по прилету подготовили хэспод заполнили анкету кстати ссылку на сайт по заполнению на хэспод я оставлю под видео ну в принципе такая вот Небольшая подготовка. Как я уже сказала ранее, никаких анкет, не ни тесты, ничего у нас не спрашивали, ни при сдаче багажа. Не здесь, когда проходили таможню Посмотрим, как дальше будет. Вот и наш самолет. Сейчас вот по этому телескопическому трапу пойдем мы туда на посадочку. Сейчас темно на улице, поэтому, к сожалению отражение собственное снимаю. Хотела при дневном освещении снять, но не видно ничего. Вот такая вот уже очередь выстроилась у нас на посадку наш самолет. Но ну, мы не торопимся. Мы пока сидим на месте. Хочу стоять в очереди. Нет смысла. Кстати, забыла сказать. Летим мы в Турцию. В город Сиде. В район Эбрансейки. Отель наш называется Барут Бесюйки. Мы летим на 11 ночей. То есть сегодня 1 августа. Обратно мы вылетаем 12 августа. Прилетим ночью 12 на 13. Цена на двоих у нас вышла на 11 ночей. Где-то 167 тысяч. Бронировал отель я еще зимой, по-моему, в или в феврале месяцами Я переносил путевку с прошлого года. В прошлом году у нас была путевка в Испанию укреплена. Но так как была пандемия, были закрыты границы. Естественно, в Испанию мы не полетели в том году. И, соответственно, в Турцию мы тоже не успели слетать, так как границы тоже еще были закрыты на момент нашего выпуска. Соответственно, мы путевочку перенесли на этот год поменяли ее на Турцию, ну и сделали доплату. У нас где-то 123 тысячи с половиной переносилось с Испании с того года, и вот еще где-то 43 с половиной мы добавляли дополнительно. Застряли в пробке. <с> Идем в самолет. <с> Такая толпа. Сейчас вот так Я такой глаза. Чаще постоять придется. Вот тут Серега Хотя я фронировала вот это вот место и еще следующий ряд. Ну там тоже оказались. вместе. Так что можно будет еще во время полета видео снять. Надо же, еще даже не светает. Вот такой вот у нас самолет просторный. В кавычках. Аж Аж ага. Аж сидим, уши коленями поджимаем. Компания... В случае нарушения установленных прав поведения по соблюдению, компания ЗУРЭ доставляет за собой право применения соответствующих санкций. Обращаем внимание, что в целях охвашивается. на посадку идет. Тоже по ходу азура. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Анталия. Местное время 6 часов 53 минуты. Для вашей безопасности и безопасности пассажиров, которые находятся рядом с вами. Просим вас оставаться на своих местах. Понравилось мое видео и оказалось для вас полезным. Обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео в котором я покажу, как мы добрались до отеля, какие документы у нас просили в аэропорту по прохождению таможни, и какой номер в отеле Барут нам предоставили. Так что встретимся в следующем видео. Всем до новых встреч и всем пока-пока!